Но и а день заснования правооборонного центра Весна. У 1996 году Лады Ладыжорске разогнали шмат тысячный шарнобыльский шлях и затримали больше за 200 человек. Тогда громадские активисты объединялись, как допомогать семьям а, э, знаволенных. Так узник правооборонный центр «Весна». И вот уже тягом 26-ти годов правооборонцы «Весны» обороняли и протягивают оборонять правы беларусов и отстойвать их интересы на национальном и международном условиях. Но теперь за кратами опынулись те, кто оборонял правы человека в Беларуси и делали все, как беларусы не заставались сам нас с репрессивной державной машиной. Это старшиня правообороншего центра Весна Олесь Беляски, Яго наместник и вице-президент Международной Федерации за правы человека Валентин Стефанович, юрист и координатор компании Правооборонцы за свободные выборы Владимир Лапкович. За кратами ушаканий суда я не уже больше за дев'ять месяцев. Керавник Гомельской филии Леонид Судаленко и волонтерка Татьяна Ласица уже у колониях отбывают свои термины за допомогу тем, кто потерпел от политических репрессий. Учора в Минске начался суд над координаторкой волонтерской службы весны Марфой Рабковой и волонтером Андреем Чепяком. Марфе покражает до 20 года годов Андрею до 8 -ти. И они утримливаются у на вядомой володарцы уже больше за полторы годы. За этот час у Марфы померли баська и бабуля. И она была мощные проблемы со здоровьем. але она застается принципово своей позиции. И они за шмат годовую правооборонную працу. Краты, которые поделяют их и вольное житё, это помста уладов, за деятельность усяго правооборонного центра Весна. Это помство за то, что правооборонцы николи не молчали и не молчать про репрессии и нарушение правов беларусов. Правооборонцы за все дыраговали и отказывают на выклики сбоку ладов уладов. Будьте порушение экологичных и громадско-политичных правов у Бресте, подчас будовництва завода АКБ, из завода белины целлюлозы у Светлогорску, Будь то фальсификация выборов, катавание белорусов у изоляторов, массовое задержание мирных протестующих и переслед активистов, журналистов. На данный момент в Беларуси наличивается 1142 политических зневоленных. Эта лижба растет, а майш то д ⁇ и правооборонцы не спынят свою идейность по кулюсе политвязни не будут на воле, а справедливость не одновится. 25 год тому на площади Якуба Колоса у нашем родном Минску на День воли Олесь Беляцкий, уже старшиня правооборонного центра «Весна», сказал «Человек народился, как жить вольно». Свободу правооборонцам связны, свободу политвязням.